Друзья, всем привет! На связи Давид Рязаев и Национальная Ассоциация Аукционных Брокеров. Сегодня у нас великолепные, классные, хорошие новости, друзья. Мы наконец-таки готовы презентовать вам кабинет аукционного брокера. Это удаленное рабочее место в Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. А все, кто у нас обучался, знают, что после обучения они попадают в CRM-систему. Это кабинет брокера. Раньше она у нас была на базе CRM Битрикс 20 4 мы на месте не стоим мы развиваемся и мы просто пережили данную систему и больше мы не можем ее отстраивать так чтобы она была удобна для работы для наших брокеров мы долго искали решение и наконец-таки его друзья а, нашли у нас будет новый кабинет аукционного брокера на базе crm системы Sbis. перечислю буквально Пару плюсов данной системы. Ну, это, во-первых, быстрый интегрированный справочник по торгам, включающий в себя более 90 электронно-торговых площадок, безлимитные консультации экспертов-юристов, также ведущих аукционных брокеров и наших юристов с нашего юридического департамента. Возможность получить индивидуальный мобильный номер с переадресацией и записью разговоров, в том числе с ответом нашего секретаря. Представьте, как это удобно. Вы находитесь где-то в полях, на осмотре, вам звонит ваш инвестор, вы не можете взять, взять трубку, берет наш секретарь, отвечает ему корректно, ставит задачу на вас, вы потом с ним а, связывайтесь. Также следующая отличная функция это готовая воронка продаж с отстроенными этапами по работе с лотами. И с вашим инвестором и это далеко не все функции кабинета аукционного брокера чтобы получить бесплатную консультацию задать уточняющие вопросы вы можете написать нашему специалисту или мне в личные сообщения мы с удовольствием на них ответим и подключим вас к кабинету аукционного брокера где вы начнете эффективно продуктивно работать друзья у меня на этом все спасибо вам большое за внимание увидимся с вами в следующих видео на связи был давид Резаев.